Эта местность берет свой отчет в середины XIX столетия, когда промышленник Артур Жерар де Сукантон приобрел здесь обширный земельный участок под летнюю усадьбу. Он специально выбрал место близ нависающей над морем крутой скалы и по этим знакам дал именно название на итальянском языке «Roccoli mare». «Скала у моря. С годами это название распространилось на весь район. Из всех построек утерела только швейцарская вилла, служащая в наши дни административным помещением этнического музея. Музей Рокальмара на открытом воздухе – отличный способ познакомиться с историей, культурой и традициями истории. Это не скучный музей, где ничего нельзя трогать руками, а огромный парк с различными постройками, которые были на территории страны в 17-20 веках. Все они выполнены с удивительной исторической точностью, не только снаружи, но и внутри. Посетители могут заглянуть в любое здание, расположенное на территории музея жилой дом, ремесленный мастерскую или таверну. Огромная территория музея разделена на тематические зоны: Западная Эстония, Северная Эстония, Южная Эстония и острова. Западная Эстония. Эта часть музея показывает чисто исторический центр региона мелководной территории с множеством заливов и островов. Жизнь в этом районе у крестьян была беднее, чем в других местах. Почва не самая плодотворная, из-за чего урожай был скудным. Все это отразилось и в постройках. Например, вплоть до 20 века большая часть домов была без дымовых труб. В этой части музея посетителям расскажут о, постро... о строительстве хуторов и инструментах, о земледелии и скотоводстве. В зоне Западной Эстонии расположено три хутора – Сассияни, Кюстри Асиме и Нуки, а также ветряная мельница Нятси, построенная в XIX веке. Северная Эстония. Северная Эстония довольно богатый и популярный у жителей регион. Для того было несколько причин. Расположение на пути кракта Таллин-Петербург. Прибрежное положение, что способствовало рыболовству и морской торговле. На этой территории было несложно добывать плетняк, пластины, природного камня, поэтому во многих постройках он широко использовался. Также на архитектурный вид и традиции жителей сильно влияло соседство с Финляндией. В Рок Альмара Даллина находится уголок живой истории Эстонии. 74 деревянных строений, собранных в стиле хуторов, древних поселений страны, возвращают посетителей в уютную, тихую сельскохозяйственную страну. Кажется, что вот-вот запахнет вкусными блюдами национальной кухни. Закружится ароматный дымок над крышами домов и заскрипит телега с мучаливой посольственной лодкой. Это запада, севера, юга островов показан со всех сторон. В крестьянских поселениях 14 хуторов ожидают церкви, часовые трактиры, ветряные мельницы, школы, магазины, рыбацкие дома – лодки с приспособлениями для ловли рыбы.